Здравствуйте! В этом видео мы расскажем вам, почему стоматология Неомед по-настоящему является семейной. Мы трудимся всей своей семьей. Это дает определенный гарант, гарант тому, что работаю я, работает моя супруга, работает следующее мое поколение. Вы можете прийти сюда и через 5, и через 10, и через 20 лет. Всегда вас примут, всегда люди ответственно отнесутся к вам, проявят заботу. В обычных клиниках всегда есть конкуренция среди врачей, но у нас такого нет, потому что мы одна команда. Мы вместе сможем решить э, какую-то клиническую проблему, чтобы достичь наилучшего результата. Мы свою профессию передаем своим детям, и пациенты как раз-таки смогут после того, как, допустим, мы завершим свою практику, наблюдаться дальше у наших детей, и вот этот вот почерк нашей работы, он не потеряется. Если у нас с пациентом состоялся контакт, то, как правило, потом приходит и супруга, и дети, и родственники. Вся семья трудится на качестве работы. Мы все вместе переживаем за вас. Нам каждый пациент дорог. Это наш завтрашний день. Чтобы записаться на прием к нам на элемент, нажмите на ссылку под этим видео.